Ну что ж, всем привет. Саня Артем Авдеев. Ну что ж, я уже перешел с Одноклассников на Дискорд. По так как я потерял свою страницу в Одноклассниках. Так вот. Так что я как раз создал сервер. Можете выходить туда. Зато скоро уже буду на видео-диологе. Скоро такого английского блогера. Ну что ж, с вами был Артём Африев. Всем пока.